Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Play Games. с вами я, София, и мы продолжаем, продолжаем крыдл играть. Так, сейчас это... Так, этот сундук... Я его... Сейчас я... сейчас я вам устрою закрою. В смысле нельзя применить? А куда? <плодисменты> так, стоп. А могли знать ваши... Разричите их личные вещи. Следуйте тумбочку... А, тумбочку, тумбочку. А где-то где закрытая, закрытая, закрытая. Во-во-во-во-во-во. Вот это вот, да. Э! Просто э, тут, чтобы сидеть, нужно удерживать контур. О! Насадка на фонарик. О, зашибись, подождите. Так, э, и как это? Сейчас, сейчас, сейчас, подожди, подожди, подожди. Насадка на фонарик. Так, это мы кладем сюда? Получается, берем эту штуку. Э, насадка подходит к этому фонарику, но сейчас он мне нельзя тут ничего заранее сделать. Э, кожаный чехол, паспорт на имени Баджин Далха. Чек на покупку колеса для мопеда. Здесь нет в чем. Дневник. О, -о, -о сейчас будем читать с вами. А. Дневник дедушки Баджина. Внутри несколько коротких заметок. Разворот, где вложена закладка, густо исписан текстом. Это последнее... А, это послание Эне... Бишу. Так, прочитай только то, что адресовано мне. Давайте все записи. Прочту все записи. Ой, вот так, теперь в доме моего сына пусто. Такой вот у судьбы поворот получился. И я не жалуюсь, небо видней, а мне молиться за них остается. Завтра с утра поеду, 450 километров. А, канистру не забыть, приеду затемно. Там всю ночь отпивать, на утро уеду, брошу все как есть. Так, у него свой замысел. Как же иначе? А мое дело скромное. Младенец, значит, позабочусь о нем. Заберу к себе в Улан Батор. Я не из робких. То есть я еще и, получается, приемный сын, да? Чего тут гадать? Не отпускать его... А, не от... а, Чего гадать? Не отпускать его в эти места. Уж на этот раз сомнений нет. Выходит, выходит, суждено нам жить здесь. А что мне остается? Не бросать жить его? Молоко не пьет, не ест ничего. Чем его кормить? Как-то быстро он растет. Разве двухнедельную ребенку не рада своими ногами ходить? И куда это он уходил ночью? Это мы, видимо, когда пошли закапывать эту самую херню, да? Это все 58 й да? Не пойму, что это на такое нашел. Устройство какое-то. Третий день с ним играется. В пыли извалял, грызет, зубы растут. Зубы растут, наверное. Это бедный это самый чип. Этой самой... Рост замедлился и уже неделю не меняется. Ходит по юрте пятилетний ребенок. Ходишь, ну и ходи себе. Твой вид меня не пугает. Но зачем ты лицом на него так похож? И видно, мне этого знать не дано. У неба свой замысел, а мое дело скромное. Мое дело молитва. А вчера челнок купили. А, пустили. Давно он здесь не проезжал, людей в салоне не видать, может, возит в, возит в нем что-нибудь. Ну и знакомство, Благода... благодари небо, отчаянная душа, если бы не Эннебеш, мог бы ты, Табаха, до сих пор в той клумбе лежать. Но идея хорошая, подзаработаем. Проезд бесплатный, это тоже хорошо, а, а как же, шины на мопеде выходят, менять не придется. Продам я его. Больше заметок нет, остается послание. Ну давай.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 Приведет тебя к, к вопросу. Найди этот единственный путь. И пусть моя скромная помощь облегчит твои поиски. И сейчас будет загадка, чую. В пути тебе понадобится луч призрачного света, чтобы осветить дорогу. И мудрая подсказка, чтобы принять верное решение на распуте. В этом ящике лежит круглый предмет, с ним ты добудешь луч света. В мудрой книге найдешь подсказку. А затем отправляйся к моей могиле. Встань на самый большой камень и осмотрись кругом. Используй луч света. Смотри внимательно и увидишь место, с которого начинается твой путь. Подсказка и луч попытаюсь найти. А, в книге, да? Почтовую марку... Колеса. Ну. Так, ну, а теперь-то. Теперь-то можно. Во! Огонь. Так, это мы собрали. Так, мудрая книга. Какая есть. Это же ведь не мудрая книга. Ой, спать. Ну, давайте! О, что-то новое. Там машины появились. Ну, получается, Эннабиш это не совсем обычный ребенок. Кто такой Энбиш? Да. Задаем себе вопрос при условии того, что как бы, ну, он приемный получается. И он не совсем обычный, то есть он как бы. Развивался быстрее других детей. Так, а где у нас могила-то? Сейчас, подождите. Надо найти... То есть, ключ он мне даст, но ключ спрятан. Нужна мудрая книга. А, вот что-то открывается. Вот это вот, да? Тибетская книга а -а -а, Чисто, Чистое белое пламя так ярко сверкает, так слепит, что глазам больно на него глядеть. Ясный Белый Огонь Вот тут закладки Подожди Нет, не то Вот это еще одна Сборник не, не буддийских притч Короткие поучительные истории Одна из них аккуратно обведена маркером Вот она, наверное Путь а, Ситарасаны Так, сейчас, подождите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 Бродягу с недовольным лицом. Не знаешь, куда идти? Иди на свет. Я всегда так делаю. Ответил бродяга, стряхивая сажу со своей дымящейся головы. Ситрася нагляделась э, на востоке. Сквозь стволы деревьев пробивались лучи восходящего солнца. Наверное, там мой дом решила девушка и направилась к свету. Так, на восток. И весь день солнце указывал ей путь, но вечером скрылось за горизонтом. На небосвод взошла луна, а постояв в растерянности девушке, пожала плечами и пошла за луной. Однако на утро луна растаяла ее снова сменило солнце. сета Сит она нахмурилась и повернула к солнцу. Буду идти, пока не дойду, решила она. Так. Шесть, шесть суток э, Ситарасана брела по лесу, чередуя солнце и луну, меняя направление, пока не вышла на поляну, залитую призрачным светом. «Простите, откуда идет свет? Я не вижу на небе ни солнца, ни луны», спросила она Будду, который слушал музыку э, из радиоприемника. Будду указал пальцем в небо и вернул... Регулятор громкости прежде положения. <смех> Девушка посмотрела наверх и увидела над собой звезды. Она улыбнулась и подумала, красивая какая музыка. <смех> так. Подождите, а... Хорошо, я нашла эту мудрую книгу. Э, начнём... Вот это вот, наверное, его могила, да? Скорее всего, встань на самый высокий камень, он мне говорил, да? Да. Да, на самый высокий камень. Это вот этот вот. А, включаем фонарик. Или на самом на камне должно быть. Что-то. Опа! Есть, есть, есть, есть, есть. А, это солнце и луна, подождите. Солнце и луна, солнце и луна, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Она сначала следовала за солнцем, потом за луной, потом снова за солнцем, потом за звездами, блин. Сейчас, подожди. Так, открой, открой. Так, давайте смотрим, смотрим, смотрим, смотрим. Так. Родить Так, подумала девушка. М -м, в какую сторону мне идти, чтобы найти родительский дом? И куда идти? Иди на свет и всегда так делаю. Так, ответил бы дня зрения, так, так, так, так, так, так. На востоке сквозь стволы деревьев пробивались лучи восходящего солнца. Наверное, там моя девушка направилась к свету. То есть она пошла нас к солнцу. Ну, то есть получается, что? Солнце, луна... Кослый путь, но вечером скрылся загрыз на Не... То есть она пошла за солнцем, потом за луной, потом опять солнце. Не, направляем только так, не, при... не выше на поляну. Ну то есть начинать нужно солнце, луна, солнце, луна, солнце, луна, солнце, луна. Правильно? Красивая какая музыка. Может это? А, что тут обведено? Ладно. Что, паническая атака? Смена свиноса тут ни при чем. Паническая атака не щадит никого. Каждая следующая секунда атаки наносит вдвое больше вред, чем предыдущие. Если повреждение от первых 15 секунд почти полностью проходит со временем, то повреждение более позднее и необратимо. Охрененно. Так, ладно. Солнце, луна, солнце, луна, солнце, луна, солнце, луна. Правильно? Она же ведь их чередовала. Ну, окей. Погнали, то есть. А... Мы попробуем, хотя бы, да? Солнце туда бежим. То есть я просто вперед и Shift. Не знаю, куда это меня приведет, куда это меня выведет. Ну, я помню эту загадку, она, я помню, мне как бы так так вот досталось не очень. Так, сейчас вот тут вот, по идее, надо что-то поискать, попробовать. По идее, там вот, тупо вот до первого этого самого. Ну, ладно. Что-то я тут ничего не вижу, пошли дальше. Может, туда вот прям совсем далеко-далеко-далеко надо? Я помню, что я мучилась с этой загадкой, и она какая-то вот, да, вот, не очень вот, такая комфо комфортная. Что очень часто бывало, что я сбивалась с пути. еще там что-то в этом роде. Так. Может, опять на какой-то камень нужно, блин, забраться? Я что-то не... Нет, сам, не вижу. Или мне идти на луну? По идее солнце, луна, солнце, луна, солнце, луна. Передавать их нет? Или я не знаю, посчитать сколько раз написано слово солнце или сколько раз написано слово луна? Но в любом случае все началось с солнца. Или так как сейчас луна мне нужно это самое в обратку это все делать? Не понимаю. Ладно, сейчас сейчас попробуем еще раз пройтись. Потому что, по идее, оно должно вот прям вот четко бить. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну, разберемся сейчас, конечно. Сейчас все будет, сейчас все будет. Так, ну, наверное, где-то вот здесь должно быть что-то. Я просто не вижу. Как-то да, что-то не очень. Ладно, пошли обратно. Наверное, я где-то сбился. Может, я чуть-чуть ушла -чуть в сторону? Может быть, что угодно, как угодно. Потому что там писалось, что что-то вроде типа сквозь деревьев, там пробивается свет, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вроде ничего такого. Тут нигде ничего не, не написано, не нарисовано. Так, ладно. Солнце, луна, солнце, луна, солнце, луна, по идее, да? Ой, Ой я, у меня сколько? Ой, бля, час ночи уже. А это, а я фигачу. Да, очень сильно извиняюсь. Что-то я это... Немножечко засиделась. Так. А, вот тут вот, вот, вот, да, да, да. Солнце, луна, луна куда ведет? Кусты какие-то, да? А вот солнце вот, вот прям вот четко на этот камень получается, да? Или вот эти вот кустики. Куда ведет солнце? Вот прям кучу-поньк. Или вот в эти аж камни ведет. В дальние. Ну смотрите, мы можем проверить вот эти кустики, вот этот вот камень и вот этот вот дальний камень. Ну по идее вот прям вот сейчас вот так вот точку поставим и вперед проведем. Вообще куда-то вот где, в, в, в, Вдали... А? Вдали дальние. Так, а это у нас вот прямо вот сейчас... Куда-то вот вообще вот в тяжку сты. Блин. Ладно. Ну, мы идем за солнцем. Пошли за солнцем. А -а -а -а! Только бы фонарь не потерять. Так. Значит, что у нас... Либо кусты, либо вот эта вот херня Либо вот эту Вон туда вот вообще вдаль уйти Сейчас проверяем, короче, кусты Смотрим кусты Нет ли возле кустов что-то Ну, вроде нет Ладно, проходим дальше Доходим до вот этих камней Мы их вроде тоже осмотрели Вроде ничего не нашли а если не нашли, значит, идем дальше, да? Окей, потому что он либо вот четко на этот камень указывает, либо проходим мимо. Да, потому что тут ничего нету. Ну, давайте тоже заберемся. И просто вот, вот так вот проведем вокруг камня. Ну, ничего нет. Значит, идем вообще вон туда. Вот, вот к этому вот камню, самом большому получается, да? Сейчас, сейчас, сейчас, как-нибудь вот так вот мы идем, получается. Да, как-то вот так вот. Потому что если вдруг на дороге что-то высветится, чтобы мы могли хотя бы сориентироваться. То есть, получается, куда-то сюда, да. Вот, вот именно вот на этот вот камень. Скорее всего, возле него. Так. Получается, где-то... Здесь что-то. Ну давай, не ну не. -не, -не. Глубже куда-то надо зайти. Я говорю, это вот это вот, наверное, самый дурацкий из этих всех загадок. Так, ладно, давайте исследуем соседние камни. Ну, что-то я вообще ничего не могу найти. А дальше идти, ну, это долбанешься, мне кажется. Не, конечно, можем попробовать. Не знаю. Так, а если луна, то это вот куда-то вон туда, наверное, да? Тут вот какие-то де деревушки валяются. Что-то тут тоже вот. Блин. Что-то я потеряла у себя слегка. Ладно, пойдемте. Давай, давайте дальше зайдем. Давайте зайдем дальше. Чего бы и нет, собственно. Если я не могу ничего найти, никакого хода прохода, как вариант... Пойдем дальше. Пошли дальше. Ну, там еще что-то есть. Вот еще какой-то камень. Может быть, на нем что-то есть? Может, я зря кипишила? Так. Осматриваем. Но я не вижу, чтобы тут что-то хотя бы вот блеснуло, хотя бы чуть-чуть. То есть солнце это что? Это неправильный выбор? Так что ли? Я просто еще параллельно думаю о том, кто такой Эннебиш и почему его не выпускает земля. Потому что, ну, помните, мы читали в записи, о том, что его как бы типа земля не выпускает, ля-ля. Вот, я просто увидела речку. Так, ну-ка. Я что-то вообще не врубаюсь. Я как бы помню эту миссию, я помню, что я с ним мучилась, но я не помню, чтобы прям настолько далеко надо было сходить. Наверное, первая тогда, получается, луна у нас. Вон там еще какой-то камень. Ну, хотя мы тут были уже. Ох, ё-моё, посмотрите на это. Хо-хо-хо! Ничего себе! Вот этот красотень! Ладно, давайте возвращаться тогда обратно, вон туда вот она получается, да? Ну, я помню еще то, что тут очень легко пролететь свой знак. Называется свой, свой этот самый. Первая, получается, у нас кто? Луна? Луна у нас, получается, куда-то сюда. Наверное, в соседнюю или вон, вон туда вообще. Там, кстати, что-то есть. Дерево какое-то лежит. Я обнаружил абсолютно спокойно какой-нибудь знак, и это буду ходить тут кругами. Так. А как тогда нам расшифровать вот это вот все? Если первая луна, то как это вообще понять, что первая луна? Как, Какого вообще хрена первая луна тогда? Вопрос. И как грамотно расшифровать эту загадку? Вопрос. Так, ну. Куда луна указывает? Наверное, сюда куда-то, да? Что у нас тут? Тут опять у нас камни какие-то. У нас где-то что-то нарисовано, нет? А, мы бы тут были. Или нет? Или не были еще? Ну ладно, пойдем дальше. Ну и откровенно, я не, я не помню, куда в финале приведет нас это. Но я помню, что это долгая загадка, она такая мерзкая, долгая. Фу-фу-фу прям. Я просто на всякий случай проверяю, потому что вдруг я нат наткнусь на что-нибудь там и... А там уже и что-нибудь придумаем, пойдем куда-то. Так, что я это... Мне кажется, не туда повернул вообще. Вон моя, это самое. Скорее всего, вот сюда показывает куда-то луна. И, скорее всего, где-то вот здесь должна быть еще одна подсказка. Да, получается? Где, где где где то где то здесь. Да, -мо. Да! Вообще. Путает меня все это. Путает. Вообще не понимаю, куда, чё, за, как, зачем, почему. Так, ладно. Где там могила этого, братана нашего? Причем там какой-то вот просто вот дебильный крюк делаешь, по кругу проходишь, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, ладно, давай еще раз. Вот, да, тогда выбираем луну. Луна нас отводит. та да дам Солнце выбираем теперь, да? Луна. Получается. Солнце. То, что Луна нас уводит куда-то туда. Тогда Солнце выбираем. Потому что Луна. Солнце. Луна. Или Солнце? Так, Луна. Потому что она чередовала их. Херня какая-то, нет? Блять. Херня, да. Походу. Походу, да, херня. Вот. Ну, значит, луна. Блин. Ааа! -а -а! От какого камня мы шли? Кто-нибудь помнит? Откуда мы шли? Отсюда? Блять, было. Отсюда? А, -а, а, не помню. Так, вот. Так. А, тут мы пошли на солнце, получается, да? Солнце. во во во во Вот тут, вот. Ну, значит, луна или солнце. Так, а это мы где находимся? Ага, тут это самое коряга просто. Угу. И попытался запомнить, короче говоря, тут вот эти вот две коряги, вот это вот, тут два камушка таких вот, и две коряги, окей. Хорошо. Солнце, это мы уйдем в камни. Луна, это мы идем туда. Туда, наверное, нам надо, да? Ну, давайте пойдем туда. Мне интересно просто. Куда это приведет в конце концов нас. Но если что, я, в принципе, поняла, куда нас ведет солнце. По идее, мы их должны чередовать. Но что-то это как-то не бьется. Либо там получается как-то луна-луна, солнце-солнце, луна-луна. Ну, то есть. Так, ну, не сюда, я так понимаю. В любом случае, да? Или мне показалось, что тут что-то это сверкнуло. Ну, не сюда. Да? Окей. Я просто понаделала, что вы все-таки сюда. Так, вон. Где? Вон вторая коряга. Я, насколько мы помним, показывала куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то сюда, да? Сюда, подальше чуть-чуть. Так, сейчас. Мы так хрен найдем. Нужно прям по стрелке идти. Вот, вот так вот стрелка, да? Ну, пойдем. Вот на тот, видимо, большой камень он указывает. Как-то вот, вот так вот. Зашибись. Прекрасно. идти то куда? Лё? Я не понимаю, как разгадать эту загадку. Ты два раза луну, два раза солнце, два раза луну, два раза солнце? Или как? Типа, сначала она шла ночью, потом она шла днем, потом она шла ночью. Я не понимаю. Ну, давайте я тогда погуглю и пойдем уже. И я и я спать пойду Ха. а подождите а мне за что интересно сейчас мы вот эту фонарик уберем если я могу что-нибудь пока ничего еще Поспеши, я скоро выключусь держись как-нибудь выключим тебя мне кажется это звучало как-то ну не очень так, а если мы поспать сейчас ляжем, то шо, шо, шо будет? Блин, я бы тоже сейчас поспать легла. Надо лечь спать, короче. Ну вот, да, эти вот машинки. Ну все, да-да-да, то есть мы это уже вот подошли прям вплотную. Ну, короче... Давайте, да, давай, а можно я закончу эту серию, короче? Что-то как-то я вот реально, мы, мы уже, в принципе, близко, мы к финишной прямой подходим потихонечку. Я что-то спать хочу, не могу, я уже просто меня выключает потихонечку. Вот, спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и со всеми до встречи в следующих сериях, в следующих игрушках. Большое спасибо, пока-пока.